Ребят, самая лучшая пг игра это в реале. Мы просто добываем дерево. Все, ребят, подписывайтесь на канал. Видосик еще будет, пока я доделаю просто замок.